Сегодня поговорим о новой схеме глобальнейшего грабежа украинцев, которой еще не было в истории. Схема, которая, следуя плану, уже приближается к завершающей стадии по ограблению украинского народа. Грабежа не в каком-то призрачном будущем, а в фактически наступившей реальности, в которой каждый украинец ощутит это на своем опустевшем кармане. Такой наглостью, как Ренат Ахметов, вряд ли может похвастаться хотя бы один олигарх Украины. Как сообщили журналисты телеграм-канала «Резидент», визуализация преступления премьер-министра Украины Шмыгаля и слуги Ахметова министра энергетики Ольги Буславец, которые на двоих решили загнать народ Украины в рабство, а заодно уничтожив рейтинг «Слуги народа». На графике видно, как растет производство тепловой энергетики и как падает атомное. Выработка электричества на государственной АЭС, считай дешевой электроэнергии, снижается до уровня менее 50%. В то же время мощность тепловой, считай дорогой и экологически вредной, но принадлежащей Ренату Ахметову, увеличилась практически вдвое, чем до карантина. Снизили мощность на всех АЭС, это государственная электроэнергия, зато увеличили практически на всех теплоэлектростанциях ДТЭК. Напомню, это частная электроэнергия, принадлежащая Ренату Ахметову. Как результат, цены на рынке электроэнергии для промышленности уже выросли, следующим цену собрались поднять населению. Теперь электроэнергия станет дороже до пяти раз, а следовательно производство окажется более дорогостоящим, что непременно повлечет за собой рост цен на продукцию и товары народного потребления. Согласно исследованию Carbon Tracker, стоимость тепловой электроэнергии Ахметова в Украине оказалась одной из самых высоких в мире, дороже, чем аналогичная электроэнергия в ЕС, Китае, США и Южноафриканской республике. На данный момент и остановка троих блоков ВС и уменьшено производство еще на пяти блоках. Таким образом, всем украинцам придется отдавать свои кровные олигарху. Как говорится, с миру по нитке, голому рубашка. Хотя голые это как раз украинцы, а Ахметову не рубашку, а новый второй дворец за более чем 200 миллионов евро. Если вы не согласны с таким поворотом событий, поделитесь этим роликом с друзьями в фейсбуке, в вайбере, в ватсапе, в любой социальной сети или мессенджере. Только вместе мы сможем остановить надвигающийся кошмар для каждого украинца. Теперь касательно здоровья и экологии. Решение о таком режиме работы энергетической системы во время мировой пандемии точно не способствует здоровью нации, особенно учитывая низкий уровень жизни украинцев, слабость медицинской системы и традиционно высокой смертности от заболеваний, спровоцированных загрязнением воздуха. Тепловая энергетика является самой грязной среди всех, которые сегодня работают в Украине, как на этапе добычи топлива, так и во время его использования и хранения отходов производства. Кроме этого, она существенно дороже атомной, в тариф которой не закладывают стоимость расходов на обращение с использованным ядерным топливом, и цена на электрическую энергию уже существенно подорожала для бизнеса. Такой подход является абсолютно недопустимым, ведь он ставит под угрозу не только жизни и здоровье граждан, а и европейский вектор развития Украины в сфере защиты окружающей среды. Ведь поворот страны в сторону угольной генерации никак не способствует устойчивому развитию и интеграции в европейское экологическое пространство. Если вам не безразлична судьба Украины, не забудьте поделиться этим роликом с друзьями и подпишитесь на канал. До встречи в следующем выпуске.